дорогие мои телезрители сегодня мы пройдем с вами суру а нас переводится люди переводится как люди сура а нас аудубилляги меняшейй тонер Раджим, я прибегаю к всевышнему аллаху супаова тааля я ищу прибежища у Всевышнего Аллаха, ищу защиты у Всевышнего Аллаха от шайтана, побиваемого камнями. Бисмилляхи рахмани рахим. Со всеми именами Всевышнего Аллаха, субханаху Куль. Скажи, о Мухаммад. Аруду би нас. Я прибегаю. Я ищу защиты у Господа людей. Куль би биробби нас. Скажи. Аллах обращается к нашему пророку Мухаммаду. Скажи, куль. Скажи, о Мухаммад. Ауду, элду. Я прибегаю к Всевышнему Аллаху. Я прибегаю. Ищу пробеж... прибежище. Биробби нас. Биробби. Роб это Господь. Роб, Роб это Господь. А нас это люди. А нас это люди и значит Господу людей. Скажи, о Мухаммад, я обращаюсь за защитой Господу людей. Ауду би нас. Понятно, да? Еще раз, вот это слово Ауду. Ауду. Что означает Ауду? А это я значит. А. Вот это первая буква. Первая буква. Алиф. Это означает, что я прибегаю. Ищу помощи, я ищу убежище, я обращаюсь за защитой, я ищу помощи, я ищу убежище у Всевышнего Аллаха Субанава Таля. Ауду, понятно, да? Ауду, я обращаюсь за защитой к Всевышнему Аллаху Субанава Таля. Бироббин нас. Куль, ауду бин нас, раббу нас. Далее, маликин нас. Смотрите, малики нас. Это малик, как мы говорим, малики яумиддин, малики яумиддин. Мы говорим же, властитель судного дня, вся власть будет принадлежать, вся власть принадлежит только одному лишь Аллаху СубханаЛа Властителю, а нас людей. А нас это люди, а нас это люди, понятно, да? Властителю людей. Малики нас это властитель людей. Так же, как мы говорим, властитель судного дня, Малики Яумиддин вот это вот властитель всего человечества. Сюда и джины заходят, и люди заходят, все, потому что слово нас охватывает. Оно все охватывает, все, что движется. Малики нас, иляхи нас. Далее смотрим. Илляхи нас, иляхи ан нас. Смотрите, Богу, Богу, Божеству, Иля, переводится как Божество. А нас мы уже поняли, что это люди, да? Иля, Иля это Божество, тот, кому нужно поклоняться. Мы же говорим всегда, ля, Иля, Иля, нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха Супанаваталя. Вот это вот Аллах Супанаваталя. А нас, Иля у нас Божество, Бог людей которому мы все должны поклоняться много богов в этом мире много богов но все эти боги они ложные за исключением всевышнего аллаха только один тот кому мы обращаемся и просим у него защиты просим у него помощи вот это вот Илягу нас господь всех людей смотрите здесь в этих трех аятах в трех аятах уже перечисляются Три качества, три качества Всевышнего. Роб, Господь, Господь, Он обладает всем. Господь, Он управляющий, Роббун, понятно, да? Малик, властитель, вся власть принадлежит Всевышнему Аллаху, и Судный день будет принадлежать только Ему, и рай, и ад принадлежит Всевышнему Аллаху, все мы принадлежим Ему. Он наш властитель. Маликун нас. Понятно, да? Маликун нас. И последнее. Иляхун нас. Божество. Бог. То есть Бог достойный поклонения, Тот, которому должны мы поклоняться. Это Аллах. Остальные все боги, кроме Аллаха, это все ложные боги. Ложные божества. Им нельзя поклоняться. Запомните. Им поклоняться нельзя. Ни в коем случае. Нужно только поклоняться тому, кто создал нас, кто создал все вокруг, кто создал небеса и землю, кто создал трон, кто создал рай и ад, кто создал все эти миры. Раббуля алямин, Господь всех миров, это Аллах, это Аллах, и поэтому здесь, вот в первых вот этих трех аятах, раббу нас, Маликун нас, Иляху нас, здесь Смотрите, Роб, Малик, Иля. В этих трех аятах Всевышний Аллах указывает сразу на три своих свойства. Он сам себя описывает. Скажи, о Мухаммад, я прибегаю, я ищу защиты, я ищу убежище. У кого? И три качества, три свойства Всевышнего Аллаха. А это первое, господство. Смотрите, господство. «Ля Иляха Илля Аллах». Власть! Вся принадлежит власть Аллаху Субанава И еще божественность. Илляху Нас». «Ля Иляха Илля Аллах». Это все свойство Всевышнего Аллаха Субанава Это его хак. Он наш роб, он наш малик, он наш Илля. Когда ты вот это скажешь, когда ты вот это с пониманием произнесешь, что «Ауду» – «Я прибегаю». Я прибегаю, я ищу прибежище, я ищу защиты у Господа всех людей, всего этого человечества. Малик у нас, у того, которого власть принадлежит над всем этим человечеством. Илях у нас, который является истинным божеством всего этого человечества, всех этих людей и джиннов. Потом мы переходим на четвертый аят. От кого я прибегаю? От кого? Почему я к Всевышнему Аллаху, субхану От кого? Мин шарри. От зла. Шарр. Это зло. Мин шарри. Зла. Аль васваси. Аль васвас. -вас". Кто же такой аль васвас? -вас"? Аль васвас -вас это тот, кто наущает. Васваса вас весу. -вас Постоянно Вас васваса делает. у вас васвису -вас он. Наущает. Но он, знаете, он на самом деле кто такой этот вас-вас, который? Он ханнас, Аллах описал его, что он отступает. Он отступает, ханнас. То есть он приходит, когда к людям, наущает, и потом отступает. <реклама> подчиняться, не подчиняться люди, последуют за ним, не последуют за ним. Он все равно отступает от них. Он даже от своих последователей будет отступать. В судный день он будет даже отрекаться и говорить, «Не-не-не, меня не вините, я вам просто вас вас делал, научал вам». Даже там в судный день он будет от них отступать. Ханнас! Он отступает всегда, предает, он всегда предает всех. И поэтому от зла, миншарри, от зла, аль-вас-вас, -вас, внушающего, который делает вас-вас и который Ханас, который является ханас, это отступающий. И значит, альвас вас, смотрите, смотрите, аль вас вас это наущение Вас -васа, вас, и вас -вису. вас висут. вас это тот, кто научает. И значит, научение вас васа это научение мысли, идеи, воображения, которые появляются в душе человека. И еще раз вернемся к слову «Аль-Ханнас». Это отступающий. Ханнас – это отступающий. Он отступает, когда мы поминаем Всевышнего Аллаха. Он отступает, когда мы произносим азан. Как пришло в хадис, во многих хадисах, что Расуль Аллах сказал, что во время азана, во время икомата, шайтан он убегает. Он убегает. Когда человек поминает Всевышнего, он тоже отступает making и далее 5 яд. Аллави и васвису, Аллави и фи судурин нас тот который делает васваса, научает. наущает смотрите вас васваса, юасвису тот который наущает наущает где Фи судури, в грудях в грудях лису durian нас который наущает в грудях людей и значит, ювасвису, содрун и судурун. Содрун – единственное число, судурун – множественное число. Судур. Ювасвису фи судур. Наущает в грудях людей. Судурин нас. И последний аят. Минальджиннати. Минальджиннативан ван нас. Минальджиннати ван нас. Из числа джиннов и людей. Смотрите, из числа джиннов – и людей. Это означает, что джинны делают вас-васа, что люди делают вас-васа. Если люди делают, это уже явное, явное наущение. Приходят тебе и наущают явно. А скрытые, это уже джинны. Скрытые, это уже джинны. Из числа джиннов и людей. Мы можем сделать следующие выводы, что шайтан наущает в сердцах людей. Потом, наущения могут быть как от людей, так и от джиннов. И наущение это мысли, или это идеи, или это воображение, которые появляются в душе человека. И Аллах в первых трех аятах даже посланнику Аллаха он приказывает прибегать, велит искать убежища у него, у Всевышнего Аллаха от зла, как самих джиннов, так и людей. لا إله إلا الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك